Обращаюсь э, к магазину wikimart.xyz Чтобы они передали на производство, показали этот ролик Здесь тонко О, Здесь должна быть пятка Вот примерно такая пятка, как здесь Вот такая пятка должна быть здесь Утолщение, потому что Тонковато это место Я уже попробовал Как бы не подгорает, но Температуру я померил. Все-таки на, на... здесь температура максимально вообще возможная, а на стенке уже распределяется намного меньше. То есть вот этой... Короче, заговорился. Днище тонкое. Днище нужно усиливать. Этого мало. Здесь нужно делать пятку.